После объявления президентом Владимиром Путиным спецоперации на Донбассе с целью защиты мирного населения реакция в регионе не заставила себя ждать. Не паниковать, жить дальше, максимально стараться своей деятельностью помогать людям, стране, миру. Русские, россияне, которые ну, по истории, если изучали, вы должны знать, что мы никогда ни на кого не нападали, не пытались завоевать ничьи интересы. Признак тоталитарного государства в том, что теперь все как один должны быть в политике именно той, которую проводит власть, именно той, которая угодна власти. И любое нейтральное поведение будет считаться преступным. Я ненавижу российскую власть. Я ненавижу человека, который называет себя президентом, сувереном. Я знаю, что Весь мир с Украиной, вот. и Украина права, и весь мир тоже прав, то, что поможет Украине. Украина справится, а вот России больше не будет. сказать, Какие были я с утра, наверное, там еще 7 утра не было, я встал рано и открыл телеграмму, увидел, что происходит. Я не могу ощущения описать, то есть я уже, в принципе, понимал, я и на пикете был, 23 стоял, то есть своим плакатом антивоенным, то есть я уже понимал, наверное, что это произойдет, но я не думал, что это вот будет на следующее утро, и я не могу описать, я помню, что я разбудил жену, она, и, честно говоря я даже заплакал. Я объяснил, что произошло. То есть это, не знаю, это настолько ужасное было чувство. Без всякого повода, за каждый чих людей Предупреждают, присылают предостережения, привлекают с абсолютно понадуманным поводом к ответственности административной, которая по нынешним законам влечет повторно или там два надо в течение года уголовную ответственность. Вот это то, что называется тоталитарным государством и то, что называется вообще фашизмом почти. Вот на мой взгляд мы идем к этому. Украинцы свободны уже в том, что они могли выбирать, и это было по-настоящему. Мы последние 20 лет не выбирали вообще. И если бы хоть одна какая-нибудь зараза скажет мне, «Суфирна, где вы были эти восемь лет?» Я вам скажу, что делал голос последние 8 лет, последние 15 лет и последние 20 лет. Мы пытались каждому потенциальному избирателю сказать, что э, нельзя голосовать стадом, нельзя фальсифицировать. Э, и если граждане на это идут сознательно, то пусть теперь не жалуются, что в магазинах нет продуктов и что их близкие на Украине погибают. У меня есть люди, которые мне по, по сердцу, по духу ближе, чем вот даже родственники. И это мои коллеги, во-первых, по голосу, а во-вторых, девочки Ксюша и Али Середа. Они в течение 10 лет участвовали в нашем проекте, замечательном проекте, который проходил в Рязанской области, «Лагерь гражданин мира». Это э, тренинг, поход, путешествие, перемещение на байдарках и катамаранах по речке Пре, по заповедным местам, и в мы изучали права человека. И вот сейчас Ксюша младшая. Должна скоро родить, она на сохранении в роддоме. И она лежит в роддоме, и она слышит бомбежки. Она знает, что по роддомам целенаправленно стреляют. Я могу сейчас заплакать, я прям прошу прощения. Она все это знает, понимает. Аля смогла вывести своего ребенка. И а, там еще часть семьи. А, вместе с мужем они доехали до границы в первые дни войны. Муж на границе их проводил, они обнялись. И теперь Аля, не знаю где сейчас, ну, неделю полторы жила в Румынии, в семье, которую их приняла. И она пишет такие посты, от которых вот не рыдать вообще невозможно. И Ксюша, и Аля это делают. Они пишут, да, что мы выросли как личности в Рязани, но мы ненавидим русских. Мы ненавидим русских. И нам есть за что. Единственное, что меня связывает в личном плане, это поездка на Украину в 2015 году, когда я там наблюдал выборы от голоса. И надо сказать, что уже тогда, а это 15 год, как раз после событий четырнадцатого года, когда видели при регистрации на избирательных участках мой молоткастый, серпастый паспорт, надо было видеть у людей изменившиеся совершенно лица. То есть это очень неприятное было ощущение быть тогда гражданином Российской Федерации. И с этим паспортом ходить. Вот это жутковатое было ощущение. Но когда ты постоишь пять минут и поговоришь с этими же членами комиссии, о том, как ты воспринимаешь все, что происходит в нашей стране, на Украине, отношение к ДНР, ЛНР, к Крыму, становишься своим. Я все последние годы как бы наблюдал за тем, что происходит в Украине и так скажем, морально поддерживал украинцев в их стремлении к свободе, к лучшей жизни, я думаю, что они встали на верный путь. Я считаю, что это стопроцентное вторжение в суверенное государство. Вот Россия напала на Украину. Совершенно вероломно, подло, напало. Это ужасно, это, это трагедия. Я просто все это время с начала этой спецоперации нахожусь просто, наверное, в депрессии очень сильной. Я не знаю, как с этим даже дальше жить. Я, я Я не знаю, как жить в этой стране, наверное, уже теперь. Я ужасно к этому отношусь. Мне очень больно. Я э, сдерживаю слезы, когда говорю об этом с кем-то, но я их не сдерживаю, когда остаюсь сама с собой, потому что, наверное, мне проще проплакаться для того, чтобы потом взять себя в руки сказать, все отлично, все нормально, мы живем дальше, мы обязаны выжить в этой ситуации, и как бы нам стыдно потом не было, мы обязаны восстанавливать и свою страну, и я не знаю, как нам каяться перед украинцами, но и им помогать тоже, э, потому что... Война однажды закончится. Верю, что это очень недолго будет происходить, потому что весь мир сегодня оказывается наш враг. А враждовать со всем миром в той степени интеграции и в экономическом смысле, и в общественном, и в политическом, в которую мы за, 20, за 30 лет уже вошли, мы интегрированы бесконечно в этот мир, невозможно в изоляции существовать. Пострадаем мы, мы заложники большинство населения. Но эта власть сгинет, на мой взгляд, и очень скоро я вправе об этом говорить. Почему я могу об этом говорить? Ну, потому что я, наверное, просто человек. И я не то, что могу, я, наверное, обязан об этом говорить. Очень жаль, что никто этого, правда, не слышит. Вот это самое большое мое, наверное, разочарование в этой ситуации. Вот, как раньше я выходил в пикет и думал, что мой плакат заставит кого-то задуматься, может быть, поменять свое мнение по какому-то вопросу. И я понял, что ничего не происходит. Люди совершенно обезумели. И, ну, наверное, большая часть населения нашей страны. Вот. И достучаться сейчас до кого-то практически невозможно. Вот. А говорить, да, говорить мы об этом в любом случае должны. Ну, по крайней мере, для того, чтобы хотя бы себя, что ли, наверное, не потерять в этой ситуации. Потому что я говорю, от всех разговоров эффекта уже почти, почти никакого. Единицы только понимают, что происходит, а все остальные просто за какой-то бетонной стеной. Они ничего не слышат.